Сегодня у меня очередная распаковка. На распаковке у меня форматель. Если кто знает, за фон. снимаем видео на видео на фоне, а потом вместо него заменяем фон в другой фон. Вот. Такой заказывал на Алиэкспрессе. 605 рублей за него заплатил. И он трехметровый, кажется. Да, самый большой я выбрал. Это уже не для своего канала, упакован он значит, на хорошо, что обычно пакетик тут. Это я для второго канала заказал. Там где-то снимают свои. и он им понадобился. Так, вот он. Запаха никакого вообще нет ни Ткань довольно плотная. Да, очень плотная ткань, и он таких внушительных размеров, реально тут 3 метра один 3 кажется. Но ссылка будет в описании. Да. Так, судя по всему где-то полтора на 3 Что именно? Сейчас проведем эксперимент. Сейчас попробую эту овечку поместить куда-нибудь, убрать фон. Трогать не судите, делаю эту первый раз. То получится то получится спасветка то мне не очень да и тканина ее надо как-то выпрямить что ли уже будет здесь различные оттенки будет сложновато что либо сделать ну ладно сейчас попробую что у меня компьютер такой слабоватый Но ну, то что получилось, то получилось, шло одно. на ткань шла 12 дней, заплатила за нее 604-605 рублей, но сейчас стоит она немножко дешевле. На 10 рублей почему-то подешевело. Вот, кстати, рекомендую именно на этот по продавца. Ссылка будет в описании. Мне очень понравилось. Не судите. За видео я первый раз это все делал. Особенно не старался, так как. Времени я мало, завтра я хожу в пятницу в лес, я приду только в субботу вечером. Пойдем на полуостров Скалистый, Ой, скалистый рыбачий. и рыбачий, на средний. Там что... наснимаю. Места там очень красивые. Надеюсь, нам с погода повезет. Ну так что подписывайтесь, ставьте лайки.